Для того, чтобы оформить заказ в компании Мицелайн, достаточно зайти на сайт компании и зайти в интернет-магазин. Есть в компании Мицелайн два вида покупателей. Те покупатели, которые не имеют дисконтную карту, они приобретут, если зайдут сразу в интернет-магазин, продукт вот по такой цене. Особенность продукта компании Мицеллай в ее биодоступности. И биодоступность эту обеспечивают Мицеллы. Те потребители, которые имеют дисконтную карту, они заходят в свой кабинет, вы видите в IT, указывают номер своей дисконтной карты, пароль и входят в свой кабинет. И для этих потребителей продукция компании – мы заходим точно так же в интернет-магазин, будет стоить на 25% дешевле. И мы это видим вот в самом интернет-магазине. Для того, чтобы иметь дисконтную карту, вам нужно пройти в ссылку моего профиля в Instagram и по этой ссылке зарегистрироваться. И вы получите свой ID-номер, который позволит вам... Приобретать продукцию компании Мицелайн с 25% скидкой. Итак, я сейчас с вами Инна Бабухина буду приобретать для себя функциональные напитки. Также в компании есть космецептика. Космецептика уникальная косметика мицеллярно-липосомальная состоит комплект из четырех позиций это мицеллярная вода молочко очищающее, крем интенсив дневной ночной и сыворотка с мицеллами для века на все лицо вот я перейду сейчас в функциональные напитки и сделаю свой заказ Итак, сегодня я буду приобретать комплекс на основе расторопши для укрепления печени восстановления далее меня интересует восковая моль. Препарат работает на сердечно-сосудистую систему активно. И мы уже видим разницу в цене. И следующий препарат, который я приобретаю, это супер остео, направлен на восстановление костной ткани. Далее я перехожу в корзину. В корзине мы видим у меня три позиции. И цена указана уже с учетом 25 процентной скидки скидкой и того 4599 но ну, а сэкономила я 1533 очень даже приятно даже перейти кнопочка перейти к оформлению здесь также показаны все мои позиции с левой стороны окошко «Ваш комментарий к заказу». То есть, если есть какие-то пожелания, вы можете все написать здесь. Значит, у нас здесь две графы. Согласованная доставка мы выбираем. и Далее мы выбираем способ оплаты наличными или безналичная оплата. И оформляем заказ. Значит, сейчас мы согласованную доставку нажимаем. У меня уже здесь введены реквизиты. Реквизиты ближайшего отделения СДЭК в моем районе. Я указываю их. Далее идет способ оплаты. И оформить заказ. Далее идет карточка, вы заполняете карточку и оплачиваете. Удачи вам! Желаю быть такими же привилегированными покупателями компании Мицелайн. А для этого переходите по ссылочке в шапке моего профиля, регистрируйтесь, приобретайте бесплатно дисконтную карту и пользуйтесь замечательной продукцией, которая стопроцентно усваивается. Нашему организму. Всем пока и удачи!